Мацуа басю. пять лучших хокку. Ветер со склона Фудзе в город забрать бы, как бесценный дар. Взгляд не отвести, луна над горной грядой, родина моя. Новогодние ели, как короткий сон, тридцать лет прошло. Луна проводник зовет, загляни ко мне. Дом у дороги осень пришла шепчет холодный ветер у окна спальни